удобная пневмоподвеска а, и рассказать в принципе ее преимущества. ну вот к примеру, когда я еду, вот сейчас у меня второй пассажир, а когда я еду один, я еду в таких вот в таких вот местах у ну третий уровень пневмоподвески здесь тренинг. вот что в целом в принципе очень удобно, когда я сажаю пассажира второго, не надо закручивать так называемые амортизаторы, чтобы под жестко чтобы не пробивало и чтобы соответственно мягкость э, одновременно была а не слишком ним жестко вот, вот, уже здесь вот э, поэтому вот в целом я пока, пока, пока где-то еду например на четверке тогда сейчас пойму что мне Смотрите, пассажир у меня порядка где-то 80 килограмм сидит э, не будет падать клиентов ну то есть э, у будут задевать я просто переключаю режим пятерки у меня приподнимается еще там на сантиметры ну, где-то наверное, 2-3 сантиметра прибавление в клиринце ну и соответственно у меня последний есть так называемый это э, спасающий вариант это шестерка на самом высоком уровне но на ней нельзя на, называется так вот, активно ездить потому что режим отбоев амортизаторов он уже становится такой достаточно никакой то есть он просто как будто вот на колах но вот этот раз дает так называемый максимальный клирец при преодолении каких-то вот таких называется ну, Ухабов, что в принципе это очень здорово. Вот, и не приходится как раз вот заморачиваться постоянно с настройкой амортизаторов. Ну, чуть дальше я буду пробовать да? демонстрировать этих местах. А -а -а, ну, вот доедем до каких-то мест, и я вам буду показывать. И вот опять-таки, знаете, чем удобно. Я проехал эти сложные участки грязи И я просто беру и переключаю в режим комфорта Ну, для меня, например, там это может быть тройка вариант комфортности Я еду просто особо сильно, не парюсь на этот счет Выехал я на гравийку, я перешел допустим, один я когда в двойку перевожу, чуть в единичку Но очень низкий становится, устойчивый Особенно это важно в поворотах в этом есть определенные преимущества при этом подвеске Она постоянно регулируется под ваши так называемые команды. И это в целом дает очень хорошую, так скажем, ну, как бы я сказал, удобство, удобство Потому что, да, может быть вы не всегда катаетесь вторым пассажиром Но вот как раз вот эти всякие разные буйраки, Вы постоянно контролируете уровень комфорта и проходимости тот, который вам нужен И это вот существенное в принципе, такое преимущество дает по сравнению с простыми классическими амортизаторами ну а теперь да, из таких минусов, она достаточно подвеска Ну вот, например, я сейчас возьму и переключаю в третий режим И он опускается, и прям становится очень мягко Мне не надо каждый раз останавливаться, что-то с ней делать Я постоянно то есть еду в режиме, так скажем, контроля То, что мне нужно Да, но при этом я чувствую, что у меня второй пассажир И я с ним пробивает меня Вот, как бы в целом, да Вот такие моменты есть конечно же, есть как, как всегда Везде плюсы и минусы Вот так Здесь уже береговина пониже, мы пошли Ну вот так, пока еще даже в простом третьем режиме Но уже надо на четверку переходить Я вот нажал и перехожу на четверку И просто, собственно говоря, тупо еду Так, ребята, у нас там что, где, как вот он неправильно поехал. Он абсолютно неправильно поехал. Это его ошибка большая. Надеюсь, он выберет вареный маршрут. Ну, повезло. Отлично. Продолжаем. Продолжаем, ребят. Дальше по поводу подвески. Так, выходим сюда. Так, вот здесь нам уже будет, конечно, четверки не хватать. Я вот переключаюсь в пятого режима вот таких вот бураков опять-таки скажу еще одну, но что допустим такие форматы это а, езды больше туристического назначения а, тем кто катает по спорту, конечно же она не вот, нужна как-то так поэтому вообще вот эту модели сделали при подвеску считаю очень классная штука. но вот, сколько бы например ее бы не говорили про нее хорошо и плохо у нее есть свои недостатки эти недостатки проявляются именно куда заехать вам надо вот тут, здесь как раз у нас сейчас будет, так называемый, максимальный клиренс нужен. Бам, зацепился. Вот, ну и вот здесь мы сейчас возьмем по кробочке, пойдем. Все, все, прошли. Примерно как-то так вот это все идет, дело. Ну, я думаю, теперь целом вам понятно. Будете для себя какие-то определенные выводы делать, стоит избавляться, стоит избавляться от нема. Поехали дальше.